Не было давно у меня распаковок, товар зума пришел, даже в фирменный пакетик. И он почему-то... А нет, не меня открытый, просто такая... Не завернули. Поэтому открытый. Я думал, открытие посылки? Ну, я знаю, что здесь. Сейчас я скажу, Пока нет, надо на стену или свайбериться. Как он... Альберт. Есть ручки? Ссылку дам в описании. Так. По довольно хорошим ценам. да, Ого, это ручки, это стержень. Здорово, это какая-то штучка. Посмотрим. Два набора, опять два набора. Я не помню, заказывал довольно давно. Вот так долго они все. Вот такие ручки. Посмотрим, как они пишут. Отлично. Они, гел... кстати, гелевые. Вообще очень легко. Просто Резкость. строй меня а авторезкости. Так. Сколько их в наборе? Что это такое? Это я не знаю. Стерка, что ли? Ну, да, стирает. Ну-ка, сейчас я на бумаге попробую что у нас, у нас сегодня. Так, теперь бумагу. Так, вот написал. Теперь. Нет, что это? Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии, мне очень интересно. Ну, в принципе, да, стирает вот. Вот мешаю, конечно. Надо я вытащить, наверное, отсюда. Из этой штуки... Ничего не сломаю, вот, вот, нет, это не то, это, нет, это не стерка, это что-то другое, то, чего я не знаю. Ну, короче, тут наборе две ручки и много паст стержня. Попробовал вот написать и стереть, кстати, стирает. Реально на обратной стороне. Потому что я помню, что там что-то было написано про то, что их можно стереть. Вот, пожалуйста. Все отлично. Пойду радовать детей. Замечательные ручки появились. А они пишут шариками. Шариками не очень удобно, конечно. Ну, но... пусть. 18 стерней. Я не знаю, зачем. Не стерка оказалась. Не стирает, она трет. Ну, ладно что-то написано. И вот здесь вот то, что я давно ждал. Почему-то у меня как-то зло, конечно, зачем они здесь закрыли черным и там закрыли черным. Не знаю. Думаю, не получал, поэтому меня что-то удивлять странностям китайцев. Это наконец-то такие аккумуляторы. Старые у меня все свайдинки. Как вот раз заказал для фотоловушек. Вот эти вот производители я заказывал несколько раз, они не подводили. Так, вот пала. Кстати, они с контейнерами пришли. На набор тоже ссылку дам в описании. И дам ссылку в описании на Алиэкспресс. Потому что на Алиэкспрес они не дешевле. Вот именно вот эти, вот эти контейнера. Я и ту, и ту дам ссылку, потому что неизвестно с контейнерами на Алиэкспрессе или нет. Такой так мне себе подарки по ссылке. как раз мне необходимо 4 на одну столовушку, 8 на другую. Да, на третьем у меня немножко другие аккумуляторы, поэтому, ну, надеюсь, хватит. Этим мне хватало на полгода для столовушки без зарядки. Потом я уже снял столовушку, заряжал, но они, конечно, слабеют, потому на таких предметах должны быть нормальные батарейки, аккумуляторы, которые, чтобы не сели в один прекрасный момент, как у меня было. Что-то какое-то животное приходило, а у меня были сепшие аккумуляторы. Все, разрядились, и я ничего не мог снять. Точнее, фотоловушки не могла снять. Но такие видео я на не буду кладывать. Распаковкой, наверное, буду только на ютубе. Хотя, не знаю, там тоже подписчики появляются.